Как у любого человека у нас есть определенные страхи и любая девушка их испытывает, когда сталкивается с тем, что ей нужно куда-то в новое место отправиться, ей нужно осваивать всевозможные сферы деятельности. Вообще, нужно выйти из дома по поводу работы, вроде бы как и хочется, и кольца, а вдруг меня не примут, а коллектив. А ты понимаешь, а... сколько вопросов здесь закладывается и девушка не может даже с ними справиться? Чего уж говорить, что ей нужно выходить куда-то или забить, она видит забить в Гугле на какую-то профессию, она видит достаточно позицию и даже не знает, что это такое. Но если мы рассматриваем ту, которая была в декретном отпуске, какое и, конечно, время, нафаршировались у нее мозги всякими подгузниками и так далее. Послушай, но в, и в подгузниках тоже есть некий рост, да? Мы раньше не знали эту информацию, теперь мы ей э, обладаем и даже чувствуем себя экспертом в этой области. Воспитывать детей и растить их это но тоже нужно развиваться. Так, да, не так просто, как кажется на первый взгляд, но затем наступает фаза, когда ты это постиг, и тебе становится мало. Когда... Такие звоночки нужно обязательно обращаться а, к различным специалистам. У нас на связи наш а, специалист Леонид Орлан. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Леонид, мы сегодня зацепили такую трогательную тему, как выход девушки из декрета или поиск своего пути для уже женщины, которая состоялась в этой жизни, возможно, имела какой-то бизнес, закрыла. А, в общем, человек, который себя ищет и пытается найти новые пути для своего развития что вы посоветуете таким людям с чего нужно начать давайте шаги поэтапно э, первый шаг определить каким форматом работы сейчас вот в данный момент времени в данный период жизни комфортно будет взаимодействовать угу. первое это общение с людьми угу. второе это ковыряться в цифрах так и третье э, налаживать технику uh -huh. ну вот даже девушки да бывают ну там любят айтишники бывают конечно да, да, то что бывает, там... сейчас их достаточно и они как безумно прогрессивные недокреативные вот, мозги у девчонок определиться с этим второе поискать среди своих ну второй шаг поискать среди своих друзей знакомых, кто-то, кто сейчас в теме. Кто uh -huh. занимается вот этим вот, моим любимым, ну, вернее, моим желанным. Тем, чтобы просветили? Чтобы показали, что вот за, за период декретного отпуска uh -huh. изменилось в сфере. Вот я про себя скажу, да. В свое время, там, 10 лет назад я был айтишником. И был айтишником достаточно хорошим. Uh -huh. Но сейчас я когда как-то так по своим ну, делам окунулся в эту сферу, да, нужно было заново, и я понял, что мои знания безнадежно устарели. Что да, вот за те За 7 лет, когда я не, не занимался IT-технологиями, они слишком далеко шагнули вперед, и мне, чтобы это все восстановить, чтобы как-то снова войти, попасть в струю, нужно много учиться, ну, хотя бы полгодика mm -hmm. походить на курсы. То есть обучение в любом возрасте, оно должно быть, если вы вдруг чувствуете недостаток знания в той или иной сфере, да, правильно? Не же. стоит этого бояться вне зависимости от возраста. Смотрите, третий шаг, вот, вот после определения, что, что же сейчас вот резко изменилось на рынке, ну на рынке вот этой темы, да, которая актуальна, которая интересна, желательно пойти на какие-то курсы повышения квалификации, бесплатно где-то поработать. <связывающие> ну, помощником там тип ну стажировка <связывающие> реально сейчас многие предприятия вот бесплатно на там 2-3 недели возьмут человека это правда да есть вот, бесплатно на стажировку да, чтобы человек научился профессию, да, да понять, понял вообще, двигаться. может ли он в этом работать, то это или не то, да, прочувствовал это изнутри и уже дальше принимал для себя решение. Вот, и потом, в любом случае, когда мамочка, ну, реально с мамочками все намного сложнее. А чего ж так? Ну, а потому, потому что, что мамочки уходят себя, как мамочки уходят больничные по уходу за ребенком. Угу. Поэтому реально сейчас, вот ну, в современном, так скажем, пространстве, Намного проще, намного легче найти работу онлайн Да, фрилансером быть Фрилансером, и для этого ресурсов, всяких возможностей много Но опять же, здесь есть один большой минус Какой? Оставаться, приходится все равно оставаться дома Потому что мамочки в декретном отпуске этот дом уже стоит поперек горла Ей хочется куда-то на волю это правда. В свое время я арендовала небольшое место в одном из коворкинговых пространств. Это решает проблему офиса. Не нужно снимать офис, а если есть какие-то встречи, их можно проводить на выезде, но типа в арендованном офисе на час. Это да. очень удобно, потому что, во-первых, это и не стоит кучи денег, во-вторых, ты действительно приходишь в пространство, где все работают, они все отдыхают, пьют чай или кофе и десертики. и Это тоже отвлекает от тех главных мыслей, которые ты хочешь э, делать на работе. Можно делать это таким образом, оно сейчас очень активно развивается во всех районах города, уже, по-моему, коворкинги открылись. А если как-то обустроить дома зону для работы, совершенно по-другому ее представить, оборудовать, это может способствовать? Это нужно способствовать, это очень хорошо, это очень поможет, но опять же, та же проблема, ребенок. Да, конечно, он будет, он будет постоянно требовать внимания. Ну, будет... Ребенок может быть и в садике, может быть в школе, если мы чуть-чуть постарше возьмем, но не годовалого. Да, но если ребенок в садике, то, конечно же, вот, такое вот, вот такая зона, вот такое переключение между пространствами, она очень хорошо будет способствовать рабочему развитию. Очень здорово. Да, друзья, вы только что услышали мнение нашего эксперта, Леонид Орлан был с нами на связи. Спасибо, Леонид, за ваши замечательные советы пошаговые.